Двое людей полюбили друг друга и решили создать семью. Свадьба, торжество, возможно, что-то по-другому. И они начинают вести совместную жизнь, в которой они уверены, что счастье продлится всю жизнь и будут вместе до конца. На пути... В семье, как и любого другого проекта, есть подводные камни и трудные моменты. Самый первый трудный год – это первый год, когда люди приспосабливаются друг к другу. Здесь очень много мифов, очень много различных ситуаций. В это время люди формируют функции своей семьи, границы своей семьи. Они формируют обязанности каждого члена семьи в данной структуре. И в это время формируется тип отношений. Либо это ринг, когда мы выясняем, кто главный, кого слушаться. Причем каждый день идут выяснения. Иногда большие баталии. Но «Ну я же права это же очевидно, что мне надо слушаться. А мне мама сказала. Ну и далее по тексту. Либо отношения стадион, когда люди делают один проект под названием «Семья смотрят в одну сторону» и здесь движения практически ничем не ограничены. В ринге места мало, не все живыми уходят. И действительно никому не очень, никому не нравится скандалить. Очень часто отношения могут а, варьировать Достаточно сложно выходить из отношений ринг, но это можно. Тут либо вариант специалистов, когда мы оставляем родительские сценарии родителям и живем своей жизнью. Почему через специалистов? Потому что первое нужно это осознать, а второе убрать. И так как осознать нужно то, что неосознаваемо, неудивительно, что это делается с помощью других людей. Итак, первый год достаточно сложный, потому что начинает формироваться именно такая структура как семья а плюс еще те мифы когда надо все делать вместе, надо хобби иметь совместный, нужно отдых иметь совместный. И люди 24 на 7 пытаются быть вместе, не зная, как позаботиться друг о друге, не зная, как проявить внимание и где грань между назойливостью и вниманием. То есть здесь вопрос по поводу границ, личных границ и границ семьи, потому что у Молодоженов есть, родственники, которые тоже пытаются помочь семье сформироваться, помочь своему представителю стать главным семье. В общем-то, там э, очень сильно есть чем заняться. А следующий так называемый кризис семьи – это 3, 5, 7, 13, 15, 17 лет. А, поговариваю, что с 25 лет начинается новый цикл кризисов в семье. То есть это так называемая серебряная свадьба, середина жизни. И начинают возникать новые сложности и тому подобного рода вещи. Что происходит в последующие кризисы семьи? Перво-наперво это коррекция тех функций, которые на скорую руку в течение первого года семья создала. Второе, это начинает либо расширяться семья, это рождение детей, либо начинаются проблемы с этим, что тоже для семьи нужно как-то решать. И по мере решения проблем в семье, эмоционального характера, психологического характера и тому подобного рода вещи, семья либо выходит из этих кризисов, либо нет. Это еще не все сложные моменты в семье. Вторые сложные моменты в семье, когда начинаются личностные кризисы членов семьи, как жены, так и мужа. И, наверное, это очевидный факт, что данные кризисы бывают в разное время. Во-первых, часто супруги имеют разный возраст, во-вторых, личностные и половые особенности. Соответственно, данные личностные кризисы не могут не отражаться на более крупной системе, такой как семья. И личностные кризисы связаны с возрастом, с профессиональным ростом, с какими-то проблемами в социуме, в работе с родственниками и тому подобного рода вещи. Точно так же к личностным кризисам относятся кризисы детей. Год, три, шесть, семь лет, подростковый период и тому подобного рода вещи. Очень часто номинальные кризисы семьи могут совпасть с личностными кризисами и с кризисами детей возрастными. Плюс ко всему... Да, да, да, это еще очень сильно не конец. Есть такие кризисы, как социальные кризисы, есть такие, как политические кризисы, то есть кризисы той страны того социума, в котором вы находитесь. Мы сейчас все находимся в кризисе, который мы назвали пандемией, потому что нам пришлось столкнуться с неведомыми ранее, ситуациями, а все, что неведомо, у человека вызывает опасность. А вот опасность, она вызывает у человека э, спектр эмоций. Э, обычно это либо желание убежать, спрятаться и защита, либо наоборот нападение. И мы сейчас видим, как многие страны э, полыхают из-за каких-то конфликтов, из-за каких-то... Э, просто непонятных стычек и тому подобного рода вещей. Мой знакомый рассказывал, что достаточно часто в английских пабах сейчас бывают драки. Возможно, просто это его личностные наблюдения, а возможно, это такие реакции. Семья не может быть в стороне от подобного происходящего в мире и в стране в частности. Нюансы пошли по, у детей по учебе, нюансы пошли у взрослых по работе, Нюансы пошли у возрастных прародителей, которые тоже имеют отношение к семье. То есть эти вещи тоже надо учитывать. И, как вы заметили, у семьи в итоге бывают действительно очень тяжелые моменты. Однажды ко мне на консультирование пришла семья, которая находилась на седьмом году жизни. Как я уже сейчас говорила, это период кризиса сам по себе. Сами... Родители находились в кризисе возрастном, им было 35-40, то есть кризис середины жизни, а дети их были старший ребенок в подростковом возрасте, а младший в кризисе трех лет. То есть вы представляете, когда каждая система... В виде человека в системе семья в кризисе и сама система в кризисе а ко мне они пришли с безумным желанием развестись а, и если вы поняли все это видео бури они всегда утихают и кризисы действительно проходят а семья это то, что остается с нами. И, наверное, я за это очень люблю этот кризис пандемии, потому что, когда все это случилось, кто-то потерял работу, кто-то потерял здоровье, кто-то потерял покой и так далее, и тому подобного рода вещи. Но каждый из нас первое, что сделал, проверил, как его родственникам, как его семье живется, и что можно сделать хорошего для своих родных и близких. То есть семья – это то, что действительно у нас есть навсегда. А кризисы – это приходящая и уходящая вещь. Да, не длятся какое-то время. И если очень тяжело, сейчас есть помогающие специалисты, которые помогают преодолеть эти кризисы. Людям часто кажется, что если я оставлю этого человека, то будет мне счастье, я встречу достойного, лучше, дальше, больше и тому подобного рода вещи. И мало кому приходит в голову простая вещь. То, что у меня есть, этого-то я и достойна. Или достоин. И я часто вижу, когда люди после расставания с недостойными людьми достаточно долго ищут достойных среди окружения, неокружения. А тот недостойный член семьи очень быстро... Становится нужным еще кому-то и заводит другую семью. И самое удивительное, тот человек, который очень сильно и много имел претензий к недостойному, чувствует себя преданным. А действительно предали вас, а не вы. Вы забыли, с чего все начиналось? Да, у семьи трудные времена бывают. Их бывает не просто не так мало, их бывает очень много. Но как ребенок радуется, и вы за него, когда он делает первые шаги, и когда он научился ходить, точно так же человек, и семья в целом радуется тогда, когда он смог преодолеть те кризисы, преодолеть те трудности и сложности, которые были. Все, что нас не убивает, делает сильнее и делает нас сплоченнее. И тогда, когда наступают очень тяжелые времена для семьи, когда мы остаемся снова вдвоем со своим супругом, нам есть, что вспомнить, нам есть чем гордиться. И у нас есть сила и энергия для того, чтобы преодолеть то, что нам осталось. Счастья вам в семейной жизни!